Еще раз здравствуйте, меня зовут Светлана Васильевна, я старый аниматор, собственно <свят> работы. Еще когда первые э, самые конкурсы выходили на двор играть в 2010 году, э, объявлялись, мы в них участвовали и успешно участвовали. И э, пару-тройку лет мы этими проектами занимались, а потом мы просто вообще ввели их э, в. В качестве предмета специального в образовании по направлению психолого-педагогическое образование и студенты у нас учились это делать, пробовали это делать и использовали в своей работе в дальнейшем. Потому что это важная вещь, которую, наверное, каждый педагог, психолог должен уметь делать. Тем более, что мы готовим еще и вожатых, без этого там вообще никак. Но сегодня давайте посмотрим не только разные прикладные аспекты, как этим заниматься и с кем и как этим заниматься, но и вообще идея социокультурной анимации, что это такое, как зародилось и для чего. На мой взгляд, в последнее время немножко идет уклон в такое в просто чисто развлекательное какое-то представление, благодаря которому дети и взрослые заняты. Хотя на самом деле изначальная идея, социокультурная анимация, она немножко глубже, шире. И давайте мы немножко про это с вами поговорим. Потому что может быть у вас какие-то идеи появятся новые для развития и вашего, и ваших проектов. И вы вдруг предложите то, что раньше не предлагали, и сами удивитесь себе, своим возможностям, и получите что-то новое интересное. Ну вот четыре части я выделила в нашей с вами сегодня встрече, небольшие части. Первая — это мы с вами поговорим, о а что такое социокультурная анимация и каким образом изначально она задумывалась исторически и во что она превратилась на сегодняшний день. Поэтому давайте сначала мы с вами немножко пообщаемся, потому что вы люди все в деле. И каким образом вы представляете, что такое социокультурная анимация и зачем она, вот это, наверное, важный момент для того, чтобы дальше мы с вами разговаривали на общем языке. Но как вы считаете, что такое социокультурная анимация и зачем она? Опа. Лена, начните. У вас это привычная ситуация. Лен, как думаете? Вот тут же не экзамен, не, не занятие такое предметное, да? Вот что вы про это думаете? камеру не бойтесь, да, вас там никто не снимает, снимается только вот экран През... Это будет для людей, которые у нас в области возможность посмотреть уже этот семинар. Поэтому Я не думаю, бойтесь, не стесняйтесь. Ага. культурно провести время, научить их культурно проводить свой досуг. А. Хорошая версия. Дальше. Как Вы, вы зачем этим занимаетесь? В ну, организацию доступа детей и родителей. Детей и родителей. Да? Вы включаете и тех, и других. Во внеурочное время. Во внеурочное время. Ага. Так. А вы? Зачем этим занимаетесь? Ну, я занимаюсь социокультурной анимацией, это как Включение социальных социальной uh -huh. граждан в взаимодействии через... Первые программы вообще, через какую-то комбинационную программу, то есть взаимодействие они uh -huh. Может быть, программы, может быть, какие-то а, командные, да, познавательные, спортивные, спортивные. спортивные мероприятия, вот, то есть, вот весь этот комплекс мероприятий. Mm -hmm. Зачем? А, зачем а, с разными целями? Целями сплочения, командности, взаимодействия, социализация, Вещей. То есть в принципе вот, да, есть вещей. Ну и для меня, например, важно, когда лично для меня важно, когда э, люди не сидят по домам в углах, а начинают взаимодействовать между собой, собой э, коммуникацировать, выходить и что-то создавать в нового. Да? Не важно что, есть, в течение года. всего года вы этим занимаетесь, или же это какие какие-то такие досуговые вещи. В каникулярное время. У нас... Мы в культурном центр, поэтому мы в течение года круглый год каждый месяц каждую неделю. И у вас стабильные ребята, которые приходят в течение года. Да, конечно. Да, ну, просто ну, конечно, быть. с большем периодом но это сложнее происходит, потому что все разъезжаются. Вот, извините, я просто Хорошо, вот. А в течение года то да. А как были вы в каникулы только этим занимаетесь? У нас еще акции проходят в городе, приводчины каким-то данным, например, деньги народника, первые статуят. А, а у нас проект. Я, я эфратор, но, а, например, да, это? это на А бил, бил, это? Да, мы и в качестве благотворительности, мы взаимодействуем ну, какими-то учреждениями в течение года. Хорошо, Ребята хорошо, постоянно, хорошо. постоянно в правда летом цель, ребята, а в течение в течение года года с... года А у вас контингент постоянный да. все время? Тоже по опять-таки, кто соберётся, вот, также у нас выпускаются класс социальные классы, так скажем, наверное, сложно. Ну, коррекция. коррекции, да. да. И, в принципе, просто ребята у нас опыт, да, весь. С Садики, школы. Да. А из классов коррекции дети приходят... Синтересованно, э... мы в принципе, на К ним а туда выходите? Пара. Или когда да, второе? Да, да, когда не Или в неурочное там. время, продлёнка? Да. Thank you. Thank Ну e bueno. там, да. там да, какие-то подвижные игры, читали в зале? Certains. <surpassES> <ugo Voldemort> ну летний зале, рядом ]UnPRlich. с библиотекой, там могут дети так, идти и отдохнуть. Да, поиграть, переслать какие-то, спортивные тоже. Хорошо, а у вас? А, ну я понимаю что социальная анимация занимался, нужна как альтернативный отдых, если бы получить сейчас отдыхать буду как-то показать им, как можно отдыхать вместе, всем, не, не, ну, не, не дома, не по подъездам, чтобы негативные явления какие-то убрать, да? А также через все эти игровые программы все таки нужно как-то их чему-то новому учить, давать какие-то новые знания, допустим, о культуре какой-то, может быть, о нашей русской, не только знакомить с другими культурами через игры, вы это, это делаете, да? А, Да, у нас культурный центр, поэтому это еженедельно также идут программы различные и развлекательные, и познавательные, и спортивные. Работаем со школами, с садиками. Просто есть ребята, которые у нас кружковые, которые постоянно приходят в культурный центр, которые, ну, видимо, просто деться некуда больше, они идут все время в культурный центр. Но в том плане, что есть группы риска, какие-то неблагополучных семей. Слава богу, что они не сидят там по домам у а себя где-то во дворе, что и значит, не тянутся к какому-то к развитию к своему. И они к вам приходят. Они к нам приходят, да, но потом серьезно. И я вообще. не Еще такой магнит культурный существует для ребят. Ну, это обычно младшие, младшие школьники, ну, в принципе, кто был, был изначально с нашим классом, они как-то на протяжении всего этого школьного периода остаются у нас. То есть один раз притянувшись, они да. Да, остаются. То есть все равно после привлекают и все. Здорово. У вас что это такое и зачем? Да, ну вот социокультурная анимация, прежде всего, это вид работы, да? то есть это форма, одна из форм работы. Вот. Если говорить про нашу организацию, Центр по охране окружающей среды, у нас немножечко более узко, наверное, направленная работа, то есть мы занимаемся тем, что воспитываем детей бережное отношение к окружающей среде. То есть если, например, в культурных центрах там, наверное, деятельность такая более разнообразная, то она самое главное это формирование парической культуры, бережного отношения к окружающей среде, заботы о животных, растениях, и там немножко получше политического образования и посвящения. Вот. Поэтому у нас может быть нет такого разнообразия, вот, проявление работы, вот, включая социокультурную анимацию, поэтому мы пришли для себя что-то подчеркнуть, потому что у нас. Sa吧, да, что такого разнообразия нет, поэтому… Разнообразие тем, да? Все мероприятия, которые мы проводим, в которых мы принимаем участие, имеют одну узкую направленность. Это экологические мероприятия, экологические присутствия. Это же на самом деле бесконечная тема. Конечно. Вы говорите о том, что она узкая? Нет, я имею в виду что вообще… Одна тема, которую мы поддерживаем, то есть mm -hmm. вот экологическая. Если ну, это вы ее так покажите. На самом да. деле есть широкие понятия экология здоровья, экология образования mm -hmm. и, и другие применения слова экология к различным сферам жизни человека. Mm -hmm. Поэтому это экология сохранения. Да? Mm -hmm. Хорошо. Но, по крайней мере, может быть, вы увидите, шире. сегодня mm -hmm. это слово это будет здорово. Mm -hmm. так, кто у нас еще не отвечал? А вы, как понимаете. Мы, да? Да. А мы согласны вот, с девушками, которые из библиотеки, потому что мы тоже представляем библиотеку. Она тоже для летних читальных залов. Летних читальных а, залов? Да, мы, мы, мы очень барки вот, организуем такой от Центральной городской библиотеки. Вот, а они у себя. Понятно. Ну, за, а для за, вас социокультурная анимация это что? Просто Здравствуйте. Для вас эта анимация это что? Социалтурная анимация? Зачем? Покажут, ну, Ладно. Обратите внимание, как по-разному мы понимаем, то чем мы с вами планируем проект заниматься. Кто-то занимает детей по время, кто-то с определенной направленностью просветительские задачи решать. Причем разные задачи просветительские да, в области библиотеки в чтения в области экологии, ну, это здорово, потому что, действительно, социокультурная анимация разноплановая, и то, что мы развиваемся в разных направлениях этой сферы, это тоже здорово, и, может быть, мы друг у друга сегодня что-то увидим, посмотрим и сделаем свою работу более яркой. Вот другой вопрос. Понятно, что вы сейчас все по-разному понимаете, что это такое и зачем оно и вам, и детям. Но кто это делает и как, вот это другой вопрос. Опять же, давайте попробуем обсудить, а кто этим занимается у вас и какие технологии, какие способы выполнения этой работы у вас прижились на сегодняшний момент. Я еще раз призываю вас не смущаться, а как раз и высказать разные точки зрения, чтобы услышать не только свою, но и чужую. Чужой опыт, чужое представление, и попробовать перенять его на свою сферу. Ну вот, начну первой, чтобы Лена не смущалась, которая будет второй. <coughs> но у нас в свое время, как мы начинали эту работу, у нас этим занимались студенты. У них есть летняя практика в лагере, и перед тем, как отправить их туда, мы их в рамках предметов, в рамках просто свободного времени, в рамках специально организованных проектов отправляли работать во дворы к обычным детям, чтобы они могли а, найти детей, которые там будут играть. Это тоже проблема, потому что вовлечь ребенка в эту площадку это тоже непросто. И это кажется, ну давайте приведите мне детей, я с ними поиграю как-то. Ну здорово, молодец, но ты найти этих детей, это тоже часть твоей работы. Да, Тебя же не будут десантировать в кучу детей на, на, на, на, этом, на парашюте, и ты там быстро начнешь что-то играть как-то. Нет, их нужно найти, и летом это, это тоже не, не просто. И мы студентов увлекали в эту работу, показывали, как можно найти, что можно сделать, и постепенно площадка наполнялась этими детьми разного возраста, с родителями, которые с удовольствием сдавали потом детей туда. И студенты у нас, да, они совмещали в рамках этих проектов полезное с приятным. Они действительно занимали детей и учили детей играть, потому что ну вот на ситуацию 2015 -го года я уже не очень никак представляю, мы этим сейчас вот, эти проекты не реализуем, но на ситуацию 9-го года э, дети просто не умели играть. Они просто не знали, чем заниматься, поэтому с палками такие эй, эй, эй", там по дворам, э, ну и чего, просто учили играть, и самое-то интересное, что дети потом. Они играют. То есть они уже без нашего желания собираются, играют, казаков-разбойников, прятки, во все другие простые человеческие игры, которые в нашем детстве были как норма, а сейчас их никто с ними особенно не знаком. Поэтому мы когда вот вовлекали свою аудиторию для работы в проекте, мы понимали, зачем и как они будут работать. Они должны обладать специальными технологиями по работе с детьми разного возраста, они должны быть психологическими, и мы об этом и работаем вот каким образом вы это делаете кто у вас осуществляет э, эту деятельность и какие технологии и способы они применяют может быть и вы попробуйте вот кто у вас это делает и какие технологии вы применяете И зачастую бывает так, что кто-то ходит на площадку, а некоторые дети не ходят, да. И услышав музыку и, и видеть, когда играют мои дети, дети просто, которые проходят мимо, они просто их приходят, просто их приходят. И что приятно, что вы, что вы сказали, что сильно мы учим, и потом просто не допустим чаще людей. Они говорят, а я знаю, а вы мне то а вы такое Многими играми понимают, что это, допустим, игры командные, да, то есть какие-то типа, ну, да, зачастую, да, чтобы участвовали все как бы, массовые такие игры, то есть, чтобы не было такого, чтобы я играю с одним ребенком, а основная поставить. И спортивные тоже, допустим, это могут быть спортивные работы. Футбол, футбол, организован, еще что-то называется. Да, именно просто стандартные. На Да, в да. Вроде потом есть, есть. какие-то и уличные гуляния, да, где эм, площадка то есть идет на, на сцене идет основное действие, да, и по периметру э, нашей площадки есть зоны. То есть как пришел и взрослый человек, что-то мог для себя сделать, ну, вот, какой-то мастер-клас, и на который может побрать настольные игры, там, футбол и так далее, да, и молодежь, которая тут может. Там. То есть вы берете разные игровые технологии, которые опытным путем проверяете, работают не работают. Mm -hmm. Лена, а У нас ежегодно проходит проект «Солнечный год», и до этого года у нас перед посредством проекта выходила школа «Энвард». дети, да. несовершеннолетние, да. которые, ну, наверное, это тут устраиваются, нет, да. или для них это хороший вариант, и они параллельно у вас будут и обладевать определенными технологиями да. игровыми, и работать с ними. Учимся и работаем параллельно. Хорошо, а в Каргополика, кто это делает? В Каргополика у нас занимаются сотрудники центра медитации, вот, потому что мы как бы инвентарные учреждения, скажем так, и вот это все проходит в форме, например, каких-то структуров. Типически, как площадка, и площадка. Какое-то общее действие, а потом уже все проходит по площадке. Ну, время общего действия. Какие-то командные тоже игры, конкурсы. А потом, на ну, вопрос касаться. Эти индивидуальные подходы могут быть. Маленькие подходы могут быть. То есть, в основном, такие игровые и ну, квадричные да, информационные волонтеры у нас бывают тоже самые, я вот занимаюсь подростками, я осуществляю беру с большого клуба, работаю с трудными подростками и состоящих на учете разных стенах профессий, вот и как у меня стартовал туристический клуб и еще одно такое волонтерское движение тоже тоже осуществляю, тоже работаю, как это волонтеров дальнейшего Клубы — это форма в рамках анимационных вот таких проектов. Да? Да. Это клубы по интересам или это социомарные клубы, к которым вы интересу. привлекаете? Это клубы по интересам. Хорошо. Интересный тоже. Интересный выход из ситуации. Еще кто-то? Вот работают дети, работают привлеченные люди, специально организованные, специалисты революционного центра. Да, наверное, имеющие специальное какое-то образование? — а В основном – педагогическое. А библиотека, библиотеках кто это делает? — Библиотекари! — В библиотекарях специально обученные библиотекари. — В кавычках «специально обученные». <смех> — Я и говорю, библиотекари специально обученные. Есть же фильм, да? известный, наверное, вам, тоже, «Библиотека», которые со всего мира артефакты достают, вот здесь у нас местные тоже могут все в том числе и какие технологии вы применяете расскажи тоже игровые вот разные успешно массовые блюда какие-то игры по станциям, например, кресты, потому что такая форма есть интересовательные да. какие будет занятия просто для площадки хорошо еще какие-то есть другие а, варианты наверное чтобы у нас культурный центр, то непосредственно и в культурного центра занимается досуговое отдел. То есть там режиссеры, организаторы, у них там по плану стоит на мы сейчас летний период разбираем вообще. Летний период, то есть есть на кажд... по каждой, день, каждый день, допустим, один день там настольный теннис какой-то там стол у нас есть, стоит, да, перед культурным центром. А один там день они идут на детскую площадку, в поселке играют. То есть, ну, детская площадка не перед культурным центром, а в поселке. Один день там, допустим.